Сегодня мы разбираем выступление Александры Будниковой. Голос, как обычно, у нас не проходит без скандалов. И сейчас я свое личное мнение по этому поводу вам выскажу. Вот если вы, наверное, начнете Александра... Александра, вот она у нас вылетает, пожалуйста. Александра Будникова, куча хейта, да, вот смотрите, купленная реакция наставников, мнение вокального тренера, то есть, ну, очень много, очень много, да, видео, голос, все куплено и так далее, но нам нужно будет вот это видео, мы будем смотреть непосредственно, непосредственно,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 Соответственно, смотрите, по поводу Александры Будниковой есть некоторые у меня вопросы. Первый вопрос, почему ну, вы сейчас увидите, мы посмотрим, так сразу они повернулись. да? Потом, ну, смотрите, тут девочка это могла быть просто разменной монетой. Потому что сейчас идет это какой уже вот 9 сезон я вижу да? 9 сезон телепередачи и как я посмотрела в инстаграм никто из педагогов по вокалу его не смотрит да, потому что уже всем это все надоело этот цирк и мало кто смотрит голос понимаете а сейчас реально вот все посмотрели ну просто посмотрели все по крайней мере это выступление здесь вот да вам видно тоже что семь с половиной тысяч лайков и 26 тысяч дизлайков да? и возможно девочка с Стало просто разменной монетой и все это было спланировано весь этот цирк возможно она даже сама этого не знала да может быть и знала неизвестно но суть в том что я думаю, что это было сделано специально для того, чтобы привлечь внимание аудитории к проекту, да, то есть все что сказали, что она безголосая, что место купленное, и теперь, конечно же, нам будет интересно посмотреть, а как она споет там вот эту песню, эту песню, да, то есть таким образом первый канал опять оказался в плюсе мы все смотрим голос да вот я ну там какие-то в ютубе посмотрела парочку выступлений думала прикольно было бы выйти вот в эфир что-то послушать посмотреть обсудить пожалуйста теперь я наверняка буду следить за проектом и смотреть да но ну, не по телеку в ютубе но здесь тоже у них идет монетизация поэтому проект голос в плюсе и Просто так они привлекли внимание к своему проекту. Напишите в комментариях, согласны ли вы с моим мнением, или все-таки вы считаете, что она просто купила себе место. И кстати, по ссылочке в описании к данному видео вы можете голосовать, голосуйте обязательно, оставляйте, скажем так, свое мнение. Купила Александра Будникова себе, соответственно, <мес> место на голосе, там, папа ее, да, известный телеведущий. Либо, либо все-таки она прошла за талант. Или у вас есть свое мнение на этот счет. Ну, вот мое мнение такое, что возможно, возможно, она ничего и не покупала, а была просто разменной монетой телевизионщиков. Ну, давайте послушаем сейчас подгрузится ой ребят я видите тут все господи у меня евапольно включилась я смотрела тут на, на медний концерт Ха -ха. у меня включилась евапольно извините ну давайте поддержка Но вот посмотрите как она сама удивилась она сама реально очень сильно удивилась То он только начала петь она еще ничего не показала и баста сразу поворачивается но ну, в интернете все говорят что свое мнение специально спела плохо чтобы следующий следующий раз петь хорошо но вот тут у меня еще Инстаграм немножечко комментирует а, смотрите значит. Практически ничего она еще крутого не показала, и баста сразу поворачивается. Вопрос почему? Да, тембр голоса достаточно интересный, такой с песочком, да, все как бы круто, но сильного голоса она никакого не показывает, вокальных украшений супер каких-то крутых тоже, да, есть своя такая интересная манера пения. И а, Александра сама, ну вот видно, что она прям вот удивилась. Может быть, она, конечно, потрясающая актриса, я не знаю, но для меня это прям какое-то вот настоящее удивление было. Смотрите, вот здесь момент тоже мне непонятно, почему шнур повернулся, мне непонятно, почему поворачивается Гагарина, но это можно объяснить только тем, что она делает достаточно сложные мелизмы, много мелизмов, она меняет гармонию песни, да, то есть делает вообще свою собственную вокальную аранжировку, да. О чем это говорит? О том, что девочка действительно талантливая, девочка одаренная девочка музыкальная, да, то есть она, ну, не просто пришла и что-то спела под минусовку, да, вот взяла и перепела полностью, как было, то есть она очень сильно проработала материал. Многие написали, что она поет мимо нот, она не попадает в ноты, но, ребят, это как бы вот такой уровень, да, когда человек уже меняет гармонию. Соответственно, смотрите дальше, что происходит. До вот этого момента и, в принципе, до конца она не показывает, вот вы пишете, так себе поет она не показывает сильный голос, да, и вот такая манера пения, когда используется много мелизмов, много украшений, да, вот сложно, звучит сложно. В нашей стране это не прижилось и не приживется, мне кажется, еще лет так цать. Возможно, 50 или больше. Потому что э, у нас что надо? Тари, тари та -тата, мы везем с собой кота. Хута-хутаряночка. Вот у нас зайдет что-то такое. Очень простое. Почему у нас все-таки вот, большинство людей. Да, в нашей стране вот, большинство подавляющее не очень-то слушать зарубежную музыку особенно вот поколение там, не знаю 35 даже 40 плюс потому что там сложнее все устроено тот же самый вокал там больше приемов вокальных там вот эти мелизмы, и уши русского человека это вынести не могут понимаете ну, вот... Я не знаю, почему так, но у нас люди любят простую музыку. Ну, сколько у нас любителей шансонов и, и так далее, да? Поэтому вот тут такой очень интересный момент. То, что... и почему 26 тысяч дизлайков и напротив всего лишь 7,5 тысяч лайков, потому что, ну, просто у нас люди не привыкли к такому звучанию, к такой музыке. Вот в Америке, да, это бы зашло, это бы оценили. У нас это оценят очень небольшой круг людей. Если вам интересно вдруг мое мнение, я не поклонник вот тоже такого исполнения, такого пения. Я понимаю, что не просто так спеть, и это круто, и это профессионально, но вот я люблю тоже слушать простую музыку. Как это ни странно, да, несмотря на то, что я педагог по вокалу, я люблю слушать простую музыку вне, ну, как бы, вот своей работы, да. Соответственно, дальше. Это такое, знаете, усредненное, усредненное значение населения Российской Федерации по своим вкусам. Дальше. Значит, что еще я хотела по этому поводу вам сказать а гагарина поворачивается и изображает удивление. Но Гагарина потрясающая актриса, у нее диплом есть. А потом-то выясняется, что гагарина это вообще эту девочку знает. Ну и как не знать, если она дочь известного телеведущего романа Будникова, по-моему, Фазенду ведет и что-то там «Доброе утро». Ну я так в интернете посмотрела, я же телек не смотрю, не знаю этих телеведущих особо-то. Ну вот погуглив, можно все сейчас выяснить. Это топ просто запросов отец Александра Будникова, папа и так далее далее. Ну, давайте дальше. Вот э, Сюткин, видите, он не повернулся, тут шнур пытался нажать, но Смотрите, да, она демонстрирует свою технику, и с техникой все более чем круто, но это проект ⁇ Голос ⁇ Вот для меня проект ⁇ Голос ⁇ это должен быть какой-то сильный голос, мощный голос, да, вот прям чтобы ах, но такого голоса здесь нет. Согласны ли вы со мной? Напишите, пожалуйста, в комментариях. То есть, да, она крутая технично, но вот этого сильного голоса мы с вами не слышим, то есть, и поэтому и народ взбунтовался, что все от участников ждут, что они сейчас там как начнут ха-ха-ха что-нибудь орать там и ну грубо говоря, да, то есть у нас же как люди, если человек громко поет, значит он петь умеет, если человек тихо поет, значит он петь не умеет, да, а если человек еще меняет гармонию, привносит что-то в свою вокальную музыкальную аранжировку, то он в ноты не попадает, то есть ну логика здесь у нас же бетонная и это нормально и вот гагарина стоит как бы тащится да, от того как поет девчонка ей это всего 18 лет ну не гагарина и а александре разумеется а баста они танцуют но и потом гагарина ее хвалит и так далее но сама то гагарина не поет так и возможно не потому что она не умеет может она и умеет откуда мы знаем но она поет так как она может стать популярной то есть что нужно людям? Как людей надо поражать высокими нотами и громким голосом? Это делает Гагарина. Все. Ну, давайте сейчас дальше. Ну вот смотрите, судя по эмоциям, девчонка реально-то не подозревала, что ну как бы вот так к ней практически все, кроме Сюткина, повернутся. Возможно, это хорошая актерская игра, бог его знает, но тем не менее, тем не менее, факт остается фактом. Отличный разбор, спасибо тут дизлайки ставит кстати по ссылочке в описании пожалуйста голосуйте купила себе александр вместо Будникова на голосе или нет ваше мнение оставляйте ваши голоса посмотрим в конце эфира кто за кого Итак, ребят ну смотрите Тут можно много рассуждать о вкусовых моментах. Вот я бы, допустим, не пошла на концерт Александры, я бы не купила ее альбом, и, в принципе, я посмотрела ее инстаграм, она примерно все в таком стиле поет. То есть лично мне, вот как слушателю... Ну, такая музыка не очень нравится, да. А я вам уже говорила, что я средняя арифметическая вкусов русских людей. Поэтому и столько много хейта. Поэтому даже если вы понимаете, она не была чьей-то дочкой, и к ней вы повернулись, все равно было бы много хейта. Вот в чем дело, понимаете, даже если бы она не была чьей-то дочкой. Опять повторюсь, такой вокал в нашей стране не заходит. Не заходит. Потому что это тихо, значит, голоса нет, да, человек поменял гармонию песни, сделал свою вокальную аранжировку, значит, он не попадает в ноты. То есть все те, кто хотят стать артистами, вы это учтите, что чем проще вы будете петь, чем громче и чем выше вы будете брать ноты, тем круче. Вот если вы в плане милизматики крутые, вам дорога на запад, там вас оценят. У нас нет. Вот понимаете, нет. Это как история была с Ириной Цукановой. Еще давным-давно она принимала участие в этой голос Украины, по-моему, ну и тоже какой-то телепроект такой, или X-Factor, X-Factor, по-моему, Украины, и тоже она у Хьюстон спела, но она там и показала, конечно, силу голоса все-таки, но она наворотила кучу мелинов, да, то есть хотела вот показать все, И не пропустили в следующий тур, ну, представьте, Ирину Суканова не пропустили, и сказали, что она слишком, вот, ну, много наворотила и так далее, и тому подобное. Что уж говорить здесь, да? Вот, поэтому давайте посмотрим, что тут будет сейчас говорить Гагарина. Очень интересный моментик. Сейчас эмоции пройдут. Вот Александра в шоке. Гагарина тоже, видите, как бы это в шоке. комментарии да главная загадка почему бастер так быстро повернулся почему шнур нажал кнопку за сютки» на один вариант их попросили или купленное место это технику девушки хорошая ну вот и смотрите возможно да Возможно, это место было и не куплено. Ну, как бы папа работает на Первом канале, известный телеведущий. Они там все э, плюс-минус на одном этаже, да. Соответственно, конечно, он мог попросить. Конечно, они просто, ну, могли знать, что вот... Даже он мог не просить, они могли знать и, ну, просто вот решили, как бы это, помочь. Но, возможно, она была просто разменной монетой, да, для того, чтобы привлечь внимание. И Басти просто тупо сказали, ты должен повернуться прям сразу. Понимаете, вот у вас возникает вопрос, вы начинаете смотреть, вы начинаете это обсуждать, писать. Таким образом, Первый канал привлекает внимание аудитории к проекту, да, ну вот смотрите, ну кумовщина, да, поэтому вот мы даже сейчас, я посвящаю целый свой этот, господи, стрим этой теме. Но, я говорю, Первый канал просто в выигрыше. И тут дело не в том купили попросили и так далее да? вот я просто вижу что вот у девчонки то эмоции очень искренние. на самом деле вот согласны вы с этим или нет напишите пожалуйста в комментариях а, другой вопрос да что а, если ее сделали разменной монетой, то ее очень сильно подставили но как бы первый канал реальные учили подставил то есть первый канал смотрите какая могла быть ситуация начался проект рейтинги низкие Реклама в стоимости снижается, соответственно, канал начинает проседать заработки. Вот. А у руководителей канала есть определенные потребности, есть определенная сумма денег в месяц, которая им нужна для того, чтобы хорошо жить. Они понимают, что, блин, что-то не то. Нам нужно как-то повысить свой рейтинг. И тут приходит девочка. Александра Будникова, идеальный вариант, Басти, говорят, чтобы он повернулся на первых секундах, потому что тогда у аудитории возникнет вопрос, а вообще, ну, почему он повернулся, да, если вот сказать без мата, да, почему он повернулся, и все, и, и, и вот партия разыграна просто идеально. И мы сидим, и это все сейчас обсуждаем. И рейтинги растут, растет цена за рекламу. Ну, как бы все уже, в принципе, я про это рассказывала. А, давайте дальше. Mm -hmm. и я сказала, что ты и всем покажешь, ты пришла сегодня, и всем на Ну вот смотрите, то есть очень такая странная ситуация, да, что э, Гагарина настолько близко по сути, знает Александру куда она не поступила, я честно говоря не знаю. сейчас она учится в университете культуры, там не самое прям сильное вокальное отделение, но тем не менее она туда поступила. да, рейтинг поднялся. вот программа на слуху, черный пиар тоже пиар. да, да, ребят, черный пиар тоже пиар, и он даже лучше работает, чем белый пиар. соответственно, смотрите, что происходит дальше у нас, что происходит дальше то есть гагарина явно знакома была с этой девочкой и она не повернулась сразу для того чтобы не сказали про нее что вот она там и так далее то что сказали на басту ну басти как бы все фиолетово поэтому окей а дальше соответственно они не называют то музыкальное учебное заведение, потому что, скорее всего, в этом музыкальном учебном заведении что ценятся? Высокие ноты и громкий голос. Ну, все стандартно, да? Потому что, ну, по сути именно техника здесь очень хорошая, да? поэтому она не поступает. То есть, если бы у папы была, ну, такая куча денег и прям куча связей, наверное, он бы как-то подсобил дочке, она бы поступила, но ну, я думаю, скорее всего, это ГИТИС был, но не берусь утверждать, скорее всего, но все туда хотят поступить. Я думаю, вот было все так, но поступила в итоге она в ГИК. Есть у нее в Инстаграме фотка на эту тему.